Друзья, всем привет, с вами Данил Яценко, наконец-то я записываю ролик по Вормиксу с нуля спустя год, наверное, я не знаю сколько, я не снимал его, но у меня не было такой возможности, дорогие друзья, э -э проект больше не называется Вормикс с нуля, это уже не актуальное название для него, а теперь будет называться Вормикс на фейке, Вормикс с нуля. Вот, давненько сюда не заходил, давненько не получал бонусы, даже простые, элементарные. Давайте получим эти бонусы все. Перейдем по ссылочке в официальную группу игры Вормикс. Не было возможности по причине того, что не было у меня компьютера нормального. Тот устарел уже, я не мог даже снять элементарно ролик, элементарно для вас бой записать, я не мог... Ошибка входа игры, ну это понятно, надо страничку просто обновить, потому что не закрыл вкладку я. И вот нам дают фузы, рубины, реакции, опыт, жетон 1, адреналин, тыкву, ный пуш, корпус, авиудар и атомную бомбу. И еще стальзус. Дополнительно. Расширяю экран и начинаем смотреть, что тут у меня происходит. Во-первых, у меня тут минки даже не улучшены, я еще смотрю. Базуку я улучшать тоже не хочу. Ничего практически не улучшено у меня. Зато куплено много что. Вот. И пока что я улучшать ничего не буду. Пока что коплю ресурсы дальше. Вот сколько у меня ресурсов уже накопилось за эти блин, несколько лет. Давайте посмотреть мой арсенал. Что тут изменилось. Я даже не знаю, блин, э, как таким арсеналом играть. Сейчас буду я. Надо его настраивать. Давайте я сейчас... Э, немножечко настрою вот вроде арсенал я настроил очень много чего у меня не лучше ничего не куплено возможно сегодня под конец видео а может быть даже сейчас я придумаю, что надо докупить потому что фузы и рубин у меня позволяют купить уже многое а дорогие оружия такие как фугаска ранец у меня уже куплены поэтому я тут могу купить уже больше часть арсенала своего вот. правда лучше я смогу не все Взял вот такой арс, но ну, на ставки конечно не пойду, я пока что только по боссам, ставки я тут не смогу просто напросто играть. Потому что э, левел, подбора нету, я пытался один раз в видео, подбора тут нету. Вот, всё скажу вам. Э, значит вот, у меня три персонажа, зачем-то карта взял когда-то давно, там не помню, так давно было. Вот, последний раз я помню проходил Короля мертвых что-то такое. Даже инженера прошло. Даже прошел инженера, а сейчас у меня стражей не дойдет. Босс. На стороне сражается сама земля. Даже не пытайтесь атаковать бессильные команда. Ну здесь. Я тут даже не знаю, как я буду проходить его. Как, нет... Ну, во-первых, крик. Шапка крик. Потому что вампиризм точно пригодится мне. Какой-то. Во-вторых, да, урон к, к ян тоже неплохо подойдет. То я попробую пройти фейлы, и если что попытка номер один, в принципе, тактику я знаю этого босса. Сейчас пройдем, я все-таки вспомню, как находится этот босс. Так, в общем, первое положение было, ну я сейчас сдался ну, сам, потому что я неправильно вообще проходил его. Всё, теперь точно ну, типа, проходить правильно. Ну, во-первых, я оставлю атомку. Во-вторых, палочку, чтобы он перелетел. Иду вот к этим. Пока что этих их травлю. С левого и среднего. Веревка, конечно же, не улучшена у меня. Себина. Что тут поделать? Да. так становлюсь. Сейчас ходит... Э, подходит. Потом э, ходит э, левый. Самый левый. Траж. И нужно избегать урона. Да. Исходит... Э, Центральный, получается. Ну, вот оба центральных ходят, Ну и зайчик, вот, который сейчас под Поэтому надо вставать куда-то наверх вправо. Можно пройти или, очень легкий босс, как бы легче инженера. Просто я первый раз затупил, то Неправильно я неправильно делался. Сейчас я уже точно знаю, как ходить. Сейчас беру, короче, кидаю, указываю. Тут вы тактику все знают, вы знаете, просто я знаю просто так, ну. Продолжаю проект свой. О, может кто-то не знает это, но ну, Может, кому теперь правда посел Вормикс, но таких вообще не существует, мне кажется, все знают Вормикс. Все, вот он промазывает. сделать сейчас ходят опять вот эти которые ходили первых. начально на правый и левый ходят сейчас. там самый правый самый левый короче ходят. поэтому вставать надо по центру чтобы они не били меня особо ну здесь вообще я думаю без 4 даже можно пройти этого босса я просто так, сделал 200 хп даже снял, неплохо. Хотя я его даже не добил, но... Неплохо. все равно снял. Я попробую быстро дохода его добить и встать в защиту. Правда, меня, скорее всего, потонут куда-то, но они все равно портируют. Вот, он меня сейчас зауронит первый раз. Ну, ничего страшного нету в этом. Попробую сейчас на минке скинуть, бариком без хода убить его и встать в защиту, и, накинуть блок, или что-то еще сделать. Потому что сейчас надо вставать в защиту, иначе сработает землетрясение. Раньше было нельзя ну, так делать. Ага, я просрал ход, не знаю, почему это произошло, но... Имейте в виду, что если вы одного убиваете, то вы теряете ход сразу, да, на... автомате. То есть я добил писат, я потерял ход, ну и такое бывает у вас в этой жизни. Ну, давайте затравлю я еще раз. Скорее всего, кот, скорее всего, кот меня жестко зауронит, блин. Поэтому я сейчас винку э, поставлю. Пробую туда уйти, к нему, к этому, к стражу. Я не получится, у меня ничего не получится сделать. Наверное, да? Я не получится, все получится. Если я только должен попасть еще нормально. Арбалетиком. От типа. Все, отлично. Блин, все равно может попасть, я не до конца уж видите. Может попасть. Да, попал. Вот это плохо, на самом деле. Ну, я, я не знал просто, что он... Э я думал, убийц картохода смогу уйти туда, а я не ушел туда. Понял, все это. Могу проиграть спокойно. Ещё. Я могу, в принципе, можно дополнительно э, урон снести. Когда вот видите, он телепортировался туда. Я могу встать туда. И он э, по-моему, хп-50 с ними тому. Сейчас еще раз травлю, он сейчас еще ход кидаю блокиратор, потому что эти суки орегонятся. Причем каждый из них регенится. Особенно сразу нет, он вообще сильно очень регенится. Шапка у него такая мощная, с регеном, без регена. Все, так стали. Вот он берет таксин, как раз еще надо блок кидать. Хоть у меня один блок. В конце видео я вот сейчас пройдем босса, и я буду просто улучшать это. Арсенал себе дальше. Сокидаем блокиратор, чтобы не регенились. Сокидаем блок. Да. Сдаю, да. <связь> вот так вот союз и сейчас надо доставать защиту за 100%, потому что э, сработает э, землетрясение, и я уже сдохну по-любому. А если, если раньше э, ты стал защиту, а они потом ходят, и когда они ходят, если ты близко к ним, они тебя телепортируют. То сейчас э, ты защиту сразу срабатывает землетрясение, смотрите. Теперь защиту, беру антикриз дополнительно. И вот видите, сразу сработала защита. А раньше, сейчас они походят, э, тебя телепортируют куда-то. И потом э, сработает защита. Ну, если ты, конечно, находишься близко к ним. Вот, видите? Сейчас легче проходить. Да, конечно же, сейчас надо брить, придется брать по-любому. Юс используют. Иначе я проиграю. Вот можно? Да. надо этого. Использую, указываю. Надеюсь звук хайоты, ну должен идти, я вижу что идет. хорошо. Вот брод, такая хорошая программа для записи видео, не только стримов. Вот, то есть не буду Зачем мне записывать через Виндикам, если ОБС есть? Теперь ОБС-ка хорошо да, тащит вообще. Вот. И, и возьму экстренный, использую. Да, конечно, экстренный меня слишком подвёл. Но ничего страшного, я могу выйти с помощью порта и ранца. все у меня, порты все. Иду наверх. надо газового, правда надо было коту, О, на кота что-то оставить еще газ, ну ладно уже, этих добьем, короче, тогда. с этими надо будет уже как-то что-то делать, надо было вообще этих по другому убивать, лучше на кота газ представляете? это моя ошибка, э -э Глупая такая ошибка, надо было на, на кота газ, потому что он наворачивается, а эти не уворачиваться, их можно по другому убить спокойно, вот, это сам тухнет. 98. А этого сейчас надо по не добить. Да, вот и не допускать ошибки такие. Котов будет очень тяжело убить. М мой арсенал, сами знаете, такой убогий просто. И... Мне будет тяжело сейчас добить. Котов очень тяжело, кстати. Потому что, оно ну, уворачивается просто Ничего страшного, сейчас ä, этих убили. Они теперь один раз ходят, как бы, и легче, как проходят. Я не буду сейчас еще босса проходить кого-то дальше, потому что.. Видео долги не будут выходить у меня. Буду стараться. Видео по 20 минут максимум выпускать. Иначе, ну, теряет смысл. Вот, кстати, он э, это, даже не, не портируется по походу, да. А он, видите, потому что исчез... Э, защита исчезла, она в другом месте появилась, поэтому он не протонулся от меня. Все. В общем, ну, эти зажарили сейчас авиками. Мы по, по персам просто бегаем, и все. Физичный босс. Так, сейчас, короче, что надо сделать? Ну, коктейль дам, потому что это нету вроде у меня. Коктейль, видите, не уворачивается от коктейля. еще раз коктейль дам. Надеюсь, я убью и ваши коктейли это сниму. Ну, бариками помогут барики. барики помогли должны с собой. Коктейль, по идее должен добить. Но если нет, то я ничего страшного. Не, не добил, но ничего страшного. Сюриком я потом нас еще вот... Ладно, не впади. О, ну, он сам себя добил, даже особо не проблем не возникает с ним. Я не стачу. Которые в раза прошли, как бы, ну, потому что я знаю проходить. Надо аккуратно да попал у меня что что сделать так ну во-первых защита стою по любому 100 процентов защита стоит потому что и души там не, не буду души тратить хотя что мне не тратить потому что все равно у меня простущих этих оружий очень много и понимаете то что я их собирал как бы а я сейчас куплю себе арсенал хороший, и у меня просто они исчезнут. Зачем мне экономить сейчас То есть я помню, как я типа каждое подштучное оружие складывал, копил на чем-то. Единственное, что можно копить стазисы и атомки. Остальные оружия, они в принципе не нужны. Можно тратить спокойно. Иначе они просто пропадут, когда я купил арсенал себе хороший. А я его сейчас буду покупать уже постепенно. Вот. Даже вот это потрачу. Вот такое прохождение, 24 уровень, сейчас у меня 5 рубинов, шапка, антисет, передозировка, ну ресурсы и ресурсы, это конечно не ресурсы. Вот, я не знаю сколько я сейчас видео по времени снимаю, 23 минуты, конечно сейчас снимаю я его, и давайте арсенал покупать. Да, покупать арсенал давайте. Что мне самое-самое необходимое? огнемет Две штучки куплю. Пока что две. Два Б. Одна. Ряпушка есть одна. Хорошо. Огневый купили. Охранники. Блокераторы. Так. Думаем, думаем, что купить. Что тут за рубины? Пауки. Сразу пауков. Купаю. Вот рубины все куплю, короче, то, что продается. Ну, ложка есть. За рубины, фейерверк, покупаю за рубины. И вонную пушку. 70 из рубинов дорого, конечно, да. Дорого. Тут и ковры, я купил, как ковры уже себе, кстати. Барана купил за рубины. Вот, балка-базулку покупаю, пол. Апгрейд делаю. Что еще под рубины можно закупить? Ну, э, смотрите, лазерный луч я за Фудзе покупаю. О, сразу оба. Балк, ладно, покупаю сразу. Охранника покупаю. И достижение король получено. Он себе накупил, собрался на много фузов. Вот, дальше. Нихуя, я не знал, что бойца фейерверков подается в магазине. Я вообще не знал. Якорь. Купаем Заземку, Купаем. Зачем я Заземку купил? У меня к нахуй было много ручек пока не нужен был затем надо что-то такое стоящее купить я даже не знаю у меня в принципе это все есть антифриз по-любому покупаем блок надо улучшаем сразу как-то да. одна будет э, парочку два бшек купил купим купим не полностью пока сюрики сюрики ну, полностью прокачаю Это вообще это копейки стоит прокачать ну, в принципе все э -э. да пункт прокачаем все э -э, больше пока тратить фуза не буду арсенал я прокачал вот дробас еще было все прокачиваю все потом не прокачивать это все ладно все шокер я можно один Два не нужно один все фузы я потратил все уже вот, приобрел хороший арсенал ну относительно хороший и... ничего тут не улучшено из этого правда то что я купил себе ну, уже неплохо <coughs> уже неплохо еще рубинчики остались зачем мне, мне пока шапка крик устраивает вполне на боссах она вообще подходит и следующий босс темный рыцарь он темные силы не у него армии Uh, у Армии и у uh, одна цель уничтожить вас, но Рыцаря будет уже не так-то просто пройти, откажу вам с маленьким персонажем, с моим арсеналом, ну, я думаю пройду, справлюсь, Следующее следующем не справлюсь, Рыцаря изи пройти, я вам говорю, ну, и так далее. Всем спасибо за просмотр, пожалуйста, дорогие друзья, подпишитесь на канал, на паблик, поставьте лайк, всем удачи, всем пока, увидимся в следующем видео.